Всем привет, вы на канале Аниме-кун, озвучиваю я, лекарь из проекта Анит, и это топ-7 аниме в жанре военная тематика. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора, и места данного топа не имеют значения. А мы начинаем. Приятного просмотра. Седьмое место. Красный Марс. Действие аниме происходит в 1923 году в мире, где вместе с людьми давно существуют вампиры. Но теперь количество вампиров стремительно увеличивается. В свою очередь, японское правительство создает военное подразделение под названием Зера, которое должно уничтожить силы вампиров. А кто лучше всего может отследить вампира, как ни другой вампир? Шестое место. 86. Республика Сан-Магнулия. Долгое время эта страна подвергалась нападениям своего соседа, Империи, которая создала серию беспилотных военных машин под названием «Легион». В ответ на угрозу, Республика успешно завершает разработку аналогичных военных технологий и отражает атаку врага, сумев обойтись без жертв. Но это официальная версия. На самом деле жертвы были за пределами 85 районов Республики не в 86-й район. Именно там днем и ночью продолжались битвы, в которых участвовали юноши и девушки из отряда, известного как 86. Они сражались в беспилотных машинах. Шин руководит действиями молодых людей-смертников, находясь на поле боя. Лена, куратор, который командует отрядом из далекого тыла при помощи специальной связи. Прощальная повесть о суровой и печальной борьбе этих двух начинается. «Последнее поле брани между тобой и мной» или «Святая война сотворения мира». На протяжении века между научно развитой империей и царством ведьм Небулис бушевала Великая война. Пока самый юный рыцарь с когда-либо живших, получивший звание сильнейшего в империи, не постричал принцессу вражеской нации. И пусть они заклятые враги, рыцаря пленили ее красота и достоинство. Тогда как принцессы утронули его сила и образ жизни. Итак, подойдет ли когда-нибудь их сражение к своему концу? Отвергнутый священный зверь. Гражданская война поделила страну на две противоборствующие группы, север и юг. Южане, готовые на все ради победы, пустили в ход запретной технологии, превратив своих солдат в монстров. Те полностью утратили человеческий облик, получив взамен нечеловеческую силу, и в итоге отвоевали свои земли. Война закончена, однако это не принесло в страну мир и спокойствие. Магия, которая изменила тела людей, не имела обратного действия. Более того, они стали постепенно утрачивать человеческое сознание, так что солдаты, превращенные в монстров, оказались не просто никому не нужны, а опасны. Народ, помни своих спасителей, все же стал их бояться, избегать, а потом и вовсе уничтожать. Отец главной героини тоже был превращен в монстра, а потом убит. Причем убит не на поле брани, а человеком, ставшим охотником за монстрами. Не смирившись с потерей отца, Нэнси Шалл решает отомстить убийце. Она находит его и заряжает в него свое ружье, однако тот остается цел и невредим. Потому что, как оказалось, он тоже монстр. Третье место. Военная хроника маленькой девочки. На передовой сражается маленькая девочка. Светлые волосы, голубые глаза, парфоровая личка. Ее зовут Таня Дагуршав. Ее приказов, отданных слегка шепелявым голосом, слушается целый отряд. В действительности, она одна из самых лучших офисных работников Японии которая была перерождена в этом теле, ненароком перейдя дорогу таинственному созданию, именуемому себя богом. И эта маленькая девочка, ставящая карьеру и тяжелый труд превыше всего, станет настоящим кошмаром для волшебников императорской армии. Второе место. Девушки и танки. Главная героиня этого сериала, веселая и энергичная Миха Нисидзуми, после перевода в старшую школу, довольно быстро завела новых подруг. Скоро времени ее заметили, и Миха получила предложение президента школьного совета поучаствовать в школьных танковых войнах. Да-да, именно в танковых войнах! В их мире танковый спорт считается вполне женским, даже более подходящим, чем танцы и домоводство. Тем более, что в скором времени в Японии будет проводиться мировой чемпионат, и все академии начали к нему активную подготовку. Вот ими их и Михи придется участвовать. Может и выглядят эти войны немного странно, ведь все участницы одеты в белые блузки. Однако никто не отменял сложность команды, опыт и мастерство стратегии и тактики, чтобы превратить свои слабости в победу. Первое место. Судный день. Берлин, 1945 год. Войска нацистской Германии разгромлены силами Советского Союза. Кучка чародеев, называющие себя Орденом 13 Копий, используют души погибших в бою солдат, дабы провести ритуал и на время исчезнуть, чтобы накопить достаточно сил для разрушения мира. Япония, 2006 год. Юноша по имени Фудзи Рен находится в госпитале, попав сюда после драки со своим другом, которая чуть не закончилась летальным исходом. В каждую ночь Рен видит один и тот же сон. Черные рыцари, убийцы и злосчастная гильотина, которая отрубает ему голову. Парень отчаянно пытается вернуться в безмятежное настоящее, но в глубине души понимает, что скоро произойдет нечто ужасное, выходящее за рамки его сновидений. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. До скорых встреч!